Здравствуйте! Сегодня я приглашаю вас прогуляться по улице Артиллерийской. Эта улица состоит как бы из двух частей, старой и новой. И видео свое я тоже разделила на две части. В первой части мы посмотрим новую улицу, а во второй части мы посмотрим старую улицу. Здесь очень много разных мелочей приятных, которые нам рассказывают об артиллерии. Очень красивые барельефы на стенах домов. Очень такое приятное место для прогулок. Параллельно артиллерийской, сейчас видите улица Костромская, там тоже что-то строится. Но я думаю, что когда это все уже будет доделано, наверное, будет очень симпатичный вид. Пока здесь еще заборы строительные. Вот такой красивый закат сегодня наблюдаем. Хотя время еще только. Начало 5. -го. На календаре 3 декабря. И день очень короткий сейчас в Калининграде. И как вы, наверное, успели заметить, кое-где уже лежит снежок. Ну, еще зеленая травка. Она, наверное, всю зиму здесь будет зеленой. Все первые этажи заняты под какие-то офисы или магазины там. Или, вот, например, детский игровой клуб. Это очень удобно. Летом здесь такой милый фонтанчик. И вот сидит мальчик и пускает солнечные зайчики вот этой девочки. Я живу на этой улице и не считаю, что здесь каменные джунгли. Мне здесь все очень и очень нравится. Год назад, когда я искала квартиру и попала на эту улицу, то я решила, что уже больше ничего искать не буду и останусь здесь жить. И ни разу об этом не пожалела. Хотя есть, конечно, и минусы. Я вам тоже о них расскажу. Минусы связаны с тем, что машин много, а парковочных мест очень мало. Вечером бывает вообще некуда припарковаться. Сейчас зайдем во дворик одного из этих домов, возле которых мы гуляли. И вот там такая детская площадка и парковочные места под навесом. Но я думаю, что для всех их, скорее всего, не хватает. Этот двор огорожен под охраной. И еще один минус это то, что выезд по улице Артиллерийской очень узкий на улицу Невского. Или можно выехать еще вот по этой дороге которая идет от улицы Орудийной до улицы Гагарина. Из плюсов эту дорогу будут расширять. Заберут вот эту территорию, которая сейчас занята под стоянку около этих домов. Также заберут территорию у Академии народного хозяйства, которая сейчас вот у них занята здесь под стоянку тоже. И здесь делают кольцо. И дорогу это очень сильно расширят. Но вот этого пешеходного перехода, по которому я сейчас перешла, не будет. Идем дальше. Как раз сейчас вы видите вот эти три дома. Это дома на улице Орудийной. Это тоже не очень далеко от артиллерийской. И вот это красивое-красивое здание. Современная, это Российская Академия Народного Хозяйства, высшее учебное заведение. Не все дворики огорожены, есть просто дома стоят. Я живу, кстати, тоже в таком доме, который не огорожен. Но как-то это мне не мешает чувствовать себя в безопасности. Как-то в этом районе очень спокойно все и хорошо. Специально зашла во двор, чтобы показать вам строящуюся школу. Школу должны построить к концу следующего 2020 года. Очень современная большая школа будет. А сейчас вот вы видите жилищный комплекс Русская Европа. Вот черно-белые дома. Очень комфортный комплекс очень разрекламированный очень красивый все приезжие всегда идут туда смотреть поэтому я не буду повторяться можете зайти на их сайт все посмотреть там есть разные квартиры на любой вкус и большие и не очень большие. Не очень большие, кстати, были не очень дорогие на стадии строительства. Я за этим следила еще из Иркутска. Но сейчас там распродают, наверное, уже остатки. Наверное, очень дорого. У кого была возможность приобрести подземную парковку, тот, конечно, молодец. Потому что на территории внутри у них машины не ставятся все вот здесь вот на дороге и конечно все забито это подъезды выходят не только с внутренней стороны но и с внешней очень много для детей есть каких-то школ очень много очень уютных кафе у меня постоянно слово очень-очень борюсь с этим, но никак не могу. Смотрите, уже Новый год наступает. Все уже украсились к Новому году. Стоят красивые елочки кругом. Настроение праздничное создает. Очень часто здесь гуляю я по вечерам, когда. Совсем мало времени и никогда даже дойти до верхнего озера. Поэтому гуляем обычно вот здесь вот. Очень удобно, что первый этаж отдан под разные заведения. Не нужно ехать в центр. Можно и с детьми здесь позаниматься и купить что-то посидеть в кафе. С общественным транспортом в этом районе проблем нет. Ходит несколько маршрутов сюда, автобусных. Иногда мне даже удобнее бывает ехать на автобусе до центра, потому что в центре тоже очень проблемно припарковаться. Парковки в основном платные. Вот это детский садик. Такой большой детский садик. На улице уже окончательно стемнело. Может показаться, что уже вечер глубокий, но нет, еще только 5 часов. И уже темно. Хотела пройти еще дальше. Там еще есть один жилищный комплекс, тоже симпатичный. В конце улицы Артиллерийской. Но там темновато у них. Освещение слабенькое. Поэтому не пойду туда. А вот это вы сейчас видите уже конечную остановку автобусов. 19-й, 44 32 здесь останавливаются. Сейчас вы видите строится дом. Это тоже улица Артиллерийская. Но я вам покажу в следующем видео это на старой улице артиллерийской тоже новостройки есть а это жилищный комплекс цветной бульвар видите какой он красивый с башенками с часами все как положено здесь вообще очень много часов везде на каждом здании можно увидеть Это действительно какие-то европейские тенденции, потому что ну, вот у нас в России так не строят. Такие вот башенки красивые, это чисто европейское все. А с другой стороны частный сектор. На этом я буду заканчивать свою первую часть прогулки по улице Артиллерийской. В следующей части я вам покажу Старую улицу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Меня зовут Наталья. Канал называется «Жизнь на пенсии». Всем всего доброго!